Продолжается прием заявок на конкурс Айдана ТНВ, по итогам которого будут определены три победителя. Обладатели целевого гранта на обучение в КФУ, Высшей школы журналистики и медиакоммуникации по направлению журналистика. По профилю новые национальные медиа-мультимедийная журналистика с последующим трудоустройством в телекомпании. ТНВ впервые. Вот на моей памяти вообще в истории медиа структур в нашей стране стал инициатором того, чтобы формировать, да, пока не очень большой, но все-таки уже последовательно из года в год заказ на своих будущих специалистов. Три человека в прошлом году, сейчас через конкурс они отбирают очередную тройку претендентов на право учиться здесь. На грант могут претендовать не только учащиеся выпускных классов школ, но и выпускники средних специальных учебных заведений, носители татарского языка. Победители первого конкурса «Айдана ТНВ» уже учатся в КФУ. Я довольна своей учебой в Казанском федеральном университете. Здесь созданы все условия для реализации себя как журналиста, хорошего специалиста в будущем. Помимо теории мы занимаемся и практикой, посещаемся различные мастер-классы, Валерия Муратова, Ленарда Влетьяров, Универньюс.